Как выглядит э, типичный представитель коттеджного поселка Зеленый. Вот видите, пожалуйста, вот так вот он выглядит. Это наш дворик. Домики стоят дешево. Прям без же дешево, дорогие друзья. Сейчас я вам скажу, цена офигеете. Террасная доска, это ваша дополнительная дармовая площадь. Вот за эту площадь вы не платите. Природа, понимаете ли, обборались. Они кукушки какие-то, видите, летит. Там ржут, что-то там угорают. Огромнейший привет, уважаемые телезрители. Сейчас покажу вам обалденный коттеджный поселок, который строит, строится, есть построенные дома, а также в стройке, как говорится, по договору подряда. Мы находимся в Сочи. Перед вами, смотрите, вот такая вот зелень, природа. Ну, практически никого нет, за исключением там, надалеке, какого-то домика. Вот здесь будут все наши домики. Комплекс называется КП зеленый. Почему он так называется? Да по причине того, что, посмотрите, вот она зелень. Здесь мы у зелени, здесь просто мы в лесу. Ну, зелень зеленью, зеленью погоняется. Вот там вот еще море. Просто видите, да, получается у нас так склончик в сторону моря. До моря у нас здесь порядка 700 метров по прямой. Ну, в общем, вот такие вот дела. Теперь я предлагаю приступить к обзору наших домиков. Вот один из представителей домика КП «Зеленого». КП «Зеленый» комплекс. Интересный. Интересный в первую очередь своей ценой. Ну, реально. Я вам правду отвечаю. Прям интересен по ценнику. Вот смотрите теперь сюда. Вот все оно, видите, слева КП «Зелень», справа КП «Зелень». Все обзеленили. Комплекс интересный, так. Такой смотрится. Ну и видовой. Видите, там море. Если берем вправо, то у нас зелень. Если берем прямо, опять море. Берем налево, опять зелень. Ну и что я предлагаю? Сейчас я предлагаю зайти в нашу зеленую зелень. Вот здесь тоже будут наши зеленые. Коттеджный поселок. Это все коттеджный поселок зеленый, да? КП зеленый. Ну, нормально, неплохо звучит. Давайте заходим. Заборчик у нас, видите, из дерева, из стойкого обработанного дерева. Калиточка. Там у нас ворота автоматические. Ну, я давайте зайду отсюда, так как попадаю во двор. Это менее готовый дом. И вот здесь у вас, вы заезжаете на территорию, при помощи пульта нажимаете, воротина отъезжает, вы заезжаете, вот сюда паркуете свои запросто два автомобиля. Как выглядит э, типичный представитель коттеджного поселка Зеленый? Вот видите, пожалуйста, вот так вот он выглядит, это наш дворик. Э, дворик неплохой, вот здесь можно сделать басик, там еще будет опорная стена, и вниз еще будет ваш земельный участок. Домик, пол, домики полностью на свае. Весь коттеджный поселок на свае. Вот давайте-ка спустимся сюда, это еще наш земельный участок. Земельные участки у нас здесь от 4 соток земли до 8. В зависимости от того, какие вам земельные участки нужны. Вот здесь это тоже ваш земельный участок. Будет делаться вот так же вот опорочка по принципу того домика. Он максимально готов. Можно потом вот так по кучегурам туда пролезть, посмотреть, показать. Ну, вот здесь вообще красота. Вот там вот вообще заснеженные горы. Кому видно тому не стыдно. И вот, видите, да, то есть у нас получается, что м -м, внизу у вас еще будет вот такая площадка. Короче, вот это все ваша земля. Идите туда, что хотите, делайте. В городе Сочи есть такое понятие прихватизация. То есть, если вы граничите с каким-нибудь лесом, вы крайний у леса, крайний э, у села, грубо говоря, то грехник прихватизировать кусочек леса, поля, э, косогора, да чего угодно, как говорится. Ты же крайний, да, никого нет, если тебе земли мало, да, иди вон туда, вон в лес, пожалуйста, там, ставь опорную стену, не капитальную, что хочешь, делай и, как говорится, разравнивай земельный участок, обрабатывает. Вот здесь у вас ландшафтный дизайн. Видим, тут у нас Крустофор Коломбо какой-то. Растение вам тут, застройщик нафигарил. Роза, короче, это катца роза, я думаю, что за фигня. А вот тут мандариновские деревья. Вот он, мандаринка или лимончик растет. Как вы понимаете, мы находимся в городе Сочи. С обратной стороны от нашего дома тоже вот такой вот еще большой земельный участок. Этот участок у нас получается порядка пяти соточек. И я сейчас предлагаю попасть уже непосредственно в сам дом. Пошли в сад-дом. Домики стоят дешево. прям ты же дешево, дорогие друзья. Сейчас я вам скажу, цена офигеете. Короче, 17,5 миллионов рублей можно купить подобный домик. Это даром, блин, в городе Сочи за частный индивидуальный жилой дом. Монолитный каркасный, с блочного заполнения. Так, все, вот зашли мы в дом. Смотрите, что мы видим. Это у нас прихожая. Вот тут у нас прихожая, да, такая большая дверь у вас тут будет открываться И вот здесь, я не знаю, котельная может быть у вас Или что вы тут организуете Не знаю, дорогие мои Площадь 168 квадратных метров Можно ли что-нибудь сделать со 168 квадратных метров? Я думаю, что, конечно же, да Классный комплекс получается, идемте далее Так-так-так, нижний этаж, верхний этаж Откуда начнем? Ну, ну, наверное, давайте прикинем Давайте со второго этажа, да? Давайте со второго этажа. Нет, пошли с первого этажа. Пошли вниз, спускаемся. Так-так-так-так-так. Что мы видим здесь? Комната 1, Комната 2. И как раз-таки, где я нахожусь, разворачиваюсь. РС. 2. Вот у нас, пожалуйста, три комнатки внизу. Либо, наоборот, там кухня, гостиная, здесь еще санузел под лестничным маршем. И фишка зеленого. Выходим, выходи, Дима. Смотрите, террасная доска. Это ваша дополнительная дармовая площадь. Вот за эту площадь вы не платите. Та-да-дам! Мы на своих, если что. Вот это тоже весь ваш участок. Вот так вот идите туда, там, я не знаю, граблями помашите. Далее, вот там внизу будет такая же... Вот здесь у нас... Будет вот как у них. Видите, внизу вот этот спуск? То есть я сейчас нахожусь вот здесь, только в том доме. Там еще есть верхний уровень, есть еще вот так вот снизу. Приблуда вот такая же. Вот здесь тоже точно так же будет у нас снизу приблуда. Что тут птички орут? Природа, понимаете ли. Обборались они. Кукушки какие-то, видите, летит, Там ржут что-то там, угорают. Чурик, чурик, рассказывают. Вот оно, видите? Все на сваях. Вот так вот строятся наши дома. Это наш земельный участок. Классно они выполнены. Еще немножечко по фасаду будут доделывать, облагораживать. Классная террасная доска. Вот здесь вообще... Реально, вот кайфовать на этой террасе, это, это круто, это здорово, дорогие друзья. Реально, оформление будет зачетно. Смотрите, какие большие земельные участки. Здесь и басик у вас помещается, и машина помещается, и вид у вас зачетный. И вообще, в целом, да если вы понимаете то, о чем я говорю, то это в, в наедине да с природой. Недорого, дорогие друзья, сделки регистрируются по договору купли-продажи, панорамные окна, куча зелени, тишина, никакого дебила рядом нету, который э, там наверху шары катает, да, или сектор газа бесконечно с Рамштайном включает. Здесь вы наедине с собой, с тишиною, практически в центре города. Восстанавливайте свое моральное и психологическое здоровье. То есть внизу у нас было три комнаты. И здесь у нас то же самое. Видим еще дополнительные. Раз, два, три. Еще дополнительные три комнаты. Вот такие вот дела с боковым окном на втором этаже. дом Дома у нас всего двухэтажные. Так что, так что дорогие друзья, давайте-ка на первом этаже мы побывали. Все, посмотрели. Теперь нам надо выйти на балкон на втором этаже. Выходим, пум пум пум пум. Вот такой вот балкон. Опять эта птичка, невеличка, что-то куда-то в обратную сторону туда полетела. Только что они там накапишовали, наорались, теперь опять сюда пришла. Полетела она в обратную сторону. Вот такие вот у нас на втором этаже ограждения. Крепкая, да, крепкая. Стоит, не шелохнется. И вот там вот у нас вид на море. На море, как я сказал, 600 максимум 700 метров. Сделки регистрируются по договору купли-продажи в Росреестре. Классные, замечательные, обалденные виды. Тишина, природа. ежики гуляют, тут птички летают. Ну, просто наедине с природой, знаете, мы многим, нам что надо от этой жизни? Тишины, какого-то, да, спокойствия. Вот здесь оно в реально есть. Спокойствие, такое вот умиротворение, если хотите. Ну, прям, ну, приятно на самом деле. И хочу вам еще раз сказать. Мой номер 8 918 880 07 47 Звать меня Дима ЮДВ, сохраните мой контакт, обязательно. Напишите мне на WhatsApp, если вас интересует какая-либо недвижимость, и скажите, Дима, денег у меня столько, хочу то-то. И я вам выкачу свое шикарное, крутое, жирное предложение. Так что обращайтесь, не стесняйтесь, на поселок Зеленый, можно в ипотеку, можно материнский капитал, можно вообще вот что у вас, какие возможности просто набирайте, я все организую. Все, тружусь на благо вас. И все покажу подробно для того, чтобы вы остались довольны. Обращайтесь, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Всего доброго. Пока-пока. Куколка, кук, алка. А вот так это выглядит в готовом варианте. Вот этот дом, хотите, дорогие друзья, за хрен собачий. С той стороны все то же самое сделано. Бесплатно. Вот такие вот дома с такими видами, такие земельные участки. Здесь у вас еще басик помещается. И с этой стороны, и с той стороны такие же земельные участки. Здесь у вас терраса одна. Там, с той стороны, вот там вот я был. Здесь у вас еще дополнительный земельный участок. Мангальная зона, наверху зеленая зона. И еще вот здесь внизу дополнительно еще дармовая бесплатная терраса. Вот мы сюда и спускаемся. А здесь что? Спортивный зал или мангальная зона? Или все, что захотите. Все, лишь бы вы улыбались.